радость присутствует того, что мы частично видим друг друга, а можем на небольшом расстоянии, что такое полтора метра, да? Может ли это уменьшить радость нашу? Если нет возможности обняться еще, но верим, что это все придет, по милости Божьей. Я хочу поприветствовать вас, поприветствовать и тех, кто будет слышать нас, Через аудиозапись, которую будут прослушать или видеть, будут как немецкое, так и русское служение, которое записывается сейчас. Чуть позже вы увидите нас, в каком составе мы здесь были. Но самое главное не мы, а чтобы слово, которое здесь будет сегодня проповедоваться, чтобы оно, что каждого из нас насытило как духовной пищей, ободрило это последнее время идти, идти не колеблясь, не шатаясь, а виде перед собой Господа, чтобы действительно ничто нас в этой жизни не смутило. Я хочу сразу сказать некоторое объявление, и потом мы уже начнем служение. Служение наше будет по сокращенной программе. Сегодня у нас будет несколько песен в начале, после молитвы мы прославим Господа, и будет проповедь. По окончании проповеди еще мы споем пару гимнов. Хорошо, что у нас есть группа, которая нас в этом будет роговодить. И закончим молитву, и таким образом пойдем домой. Вы видите, что наши стулья расставлены так, довольно-таки широко. Что нужно в следующее время? Когда мы приходим сюда, садиться так, как они расставлены, для немецкого служения мы поставили там, где были семьи, по четыре. Но если вы одни пришли, то садитесь, пожалуйста, если вы без семьи, садитесь, пожалуйста, так, чтобы вы сидели отдельно. Что еще хотел бы сказать, что многие из вас зарегистрировались на страничке Инфо. Поэтому, пожалуйста, на следующую неделю сделайте, пожалуйста, то же самое. Войдите на эту страничку, мы с понедельника, со вторника опять выставим на следующее воскресенье уже таблицу, где вам надо будет записать свое имя и фамилию, и там есть две графы «Я буду присутствовать», нажать «Если вы не участвуете в служении, я присутствовать буду» и тогда вы как присутствующий, то есть находящийся в зале. Если вы служитель и участвовать будете в служителе, вы должны будете нажать, что я служащий, и тогда нажать эту часть, и тогда вы как служитель, как осуществляющий служение. И таким образом мы будем регистрироваться для того, чтобы 50 человек у нас здесь было. Сегодня нас немножко меньше, я думаю, что это все восстановится, но мы хотели именно, запуская все вот это, с тем, чтобы не оказалось так, что кто-то приедет, и нас больше, чем 50 человек, 50 человек это присутствующие, служащие не входит в это количество, поэтому у нас, если служащих сегодня 7-8 человек, значит 58 человек максимально может быть здесь в собрании. Это то, что мы хотели вам дать на <coughs> следующем, как мы это будем делать. Всю информацию мы будем стараться выставлять на Demander Info. Если кто-то, какой-то вопрос имеете, звоните мне напрямую Антону или звоните, мы будем стараться вам помочь. Если кто-то не знает, как зарегистрироваться, Можете просто позвонить, сказать, что вот зарегистрируйте меня на этой страничке, и мы это сделаем. Это то, что следующей недели касается. С понедельника по пятницу дальше наши молитвенные служения остаются в конференц-раум. Мы по связи по телефонной молитвенные наши проводим, пока мы еще остаемся пока молитвенных утренних здесь в церкви не будет. Но вечерние служения, такие как разбор слова, 18 часов в четверг будет, и вечерние молитвенные, тоже 18 часов, где мы можем собираться здесь уже, а, в пятницу, да, <coughs> спасибо, в пятницу можем собираться для этих служений. <coughs> Это то, что мы запланировали на следующую неделю. Одно известие, Наша сестра Флорентина Орх перешла в вечность. Это мама нашей сестры Лены Штайнбрехер. С четверга на пятницу ночью она была Господом забрана от земли. Она долгое время нас не посещала в силу уже возраста, немощи своей, болезни, которая все прогрессировала. В среду я был у нее, мы еще молились над ней. Молились так, что если Господь видит ее уже дни, которые сокращены, или уже приближается забрание, чтобы уже Господь тогда усмотрел так. С четверга на пятницу ночью она перешла туда, в Божье лучше. Так что вы можете поддержать Лену молитвою, как дочь. Ей будет очень полезно от вас слышать и соболезнования, ну и молитвы чтобы она, как она сама говорит, я осталась сейчас одна, то есть родители уже в вечности, Володя муж в вечности, сын Александр, ну и мы как церковь, да, то ей дороги так же, как каждый из нас друг другу. Это то, что мы хотим в следующей неделе сделать, если Господь продлит дни нашей жизни, и это все совершим. Я бы сейчас хотел пригласить нас к молитве. Давайте встанем для молитвы, и потом тогда группа пригласит нас к поклонению Господу. Очень святые во имя Господа нашего Иисуса Христа, желаем благодарить Тебя, придя сюда в дом молитвы. Ты, Господи, проводя нас через эту пандемию, через это время ограничения, которое было выдвинуто руководством этой страны, правительством. Мы были послушны этому, как и другие люди, но сегодня нам в милости Твоей усмотрено собраться вместе. Пусть наши сердца Тебе, Господи, особо исполнится радости. Господи, Ты дал нам и почувствовать, что, не видя друг друга, мы соскучились, мы радуемся видеть друг друга, Господи. Так будет и там в вечности, куда и Флорентина тобою забрана. А те, кто ушли из наших родных, близких, принадлежащих церкви, они уже там в Твоем вечном, Божьем, лучшем. Но придет день, когда Ты соберешь нас всех вместе, восхитишь от земли, Господи, и мы там будем пребывать в великой радости в том, что находимся в присутствии Твоем. Мы же сейчас, в этот день, день воскресенья, желаем, чтобы Ты благословил нас на то, чтобы слово, которое будет проповедоваться, чтобы оно было, как хлеб тобою приготовленный для наших душ, наставило нас на истинный путь Твой, Господи. И там, где мы должны практиковать, Господь, в нашем христианстве те или другие дисциплины, потому как они не просто Тобой придуманы, озвучены или даны апостолами, а это есть не что иное, как то, что в Тебе, в Твоем характере, в Тебе как Личности присутствует, чтобы нам, не только это практикуя внешне, но внутренне, Господь, имея в себе это руководство, этой истины, э, и будучи возбуждаемым этим желанием быть послушным, все это творить, творить для славы имени Твоего. Мы просим, Господь, чтобы сердца наши были сейчас приготовлены и к поклонению. Господь, Ты силен, нас Господь сейчас к этому э, приготовить, соверши, пожалуйста, через то, когда мы будем совместно прославлять Тебя, чтобы не только голосами, но чтобы все естество наше, то, о чем мы будем петь, а петь будем пред Тобою, видящим нас, видящим наши сердца, души наши, чтобы мы в благоговении. О себе могу сказать, сам я из себя ничего не могу сделать этого. Поэтому прошу в Духе Святом, каждого из нас приготовь чтобы о Тебе, радуясь, и в Тебе торжествуя, и в делах Твоих дивных, чудных, совершенных, находясь, оба, ибо это дело Твое, что мы сейчас здесь по милости находимся, чтобы этому, радуясь Господь, мы, Господь, действительно могли быть как поклонники, которых Ты себе ищешь. А мы Тебя, Бог наш, за все будем благодарить, славить и величие. Молимся о тех, кто остался дома, Господи, братьев, сестер. Насыть и их там, Господь. Коснись их душ, Господь, когда они будут слышать, когда они будут видеть. Дай им, Господь, а Тебе также порадоваться, потому что они Тобой также не забыты. Ты, добрый пастырь, зришь нас на каждом месте и во всякое время. Потому, Господь, будь в благости Своей, а Ты всегда таков, щедр, много многомилостивый, творящий всегда ту благодать, которая приизобилует для всех тех, которые приняли Тебя как Господа и Спасителя. А мы есть таковы, овцы, пас, овцы пасты Твоей, наш Господь Иисус Христос. Аминь. Аминь. Будем прославлять Господа. Шпа радость полная, только под рукой Всевышнего, Мир течет рекой дух ликует мой, только под рукой Всевышнего. Счастьем дышит кровь, только под рукой Всевышнего. Ближе очи дом вижу с каждым днем, только под другой Всевышнего. Только в Боге не устрашусь я ничего. Только в Боге, только под другой Всевышнего. Только под рукой Всевышнего Полный мир души нахожу в тиши Только под рукой Всевышнего Только в Боге не устрашусь я ни сила и звезда святой Братья и сестры, наверное, получается, что мы чувствуем немножко послабление, да, что мы уже можем здесь собраться, и э, вместе, пусть даже вот в таком количестве, пусть даже э, на каком-то определенном расстоянии, но эта милость, она присутствует и сейчас, и присутствовала тогда, когда мы были по домам, и, знаете, я тоже размышлял будучи дома, и когда тебе не нужно уже в воскресенье как-то особенно собираться, там, как-то себя приводить в порядок, и ты вот останешься дома, да, я задавал себе вопрос, как бы не началось это людям нравиться, как бы не началось это людям, ну, как бы, такая приятность какая-то, да, какая-то, как будто, ну, вот, как будто какой-то груз, что ли, сошел, да, тебе уже не нужно столько стремиться, да, и... Знаете, и такое время может использовать и Господь для того, чтобы нас воспитать, и такое время может использовать враг человеческих душ, потому что э, написано, что он ходит как рыкающий лев, ища кого поглотить. Я бы с вами сегодня хотел дальше читать из послания Иакова, из этой удивительной книги. Э, давайте откроем четвертую главу э, и... Прочитаем с 7 по 10 стих. 4 глава, послание Иакова, с 7 по 10 стих. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам, очистите руки грешники, исправьте сердца двоедушные, сокрушайтесь, плачьте. «Рыдайте, смех важда обратится в плач и радость печаль. Смиритесь перед Господом, и вознесет вас». Эта книга очень удивительная. И этот отрывок, который мы прочитали, он начинается со слова «и так». То есть это такой, знаете, момент, когда Иаков предлагает нам практическое применение. Вот если читать «до этого», он очень много говорит о дружбе с миром. И он говорит о том, чтобы мы противостали вражде против Бога. Покорность Богу – это есть противостать врагу человеческих душ. Это очень интересно, когда Иисус Христос говорил на горную проповедь, и в шестой главе, 24 стихом, стихом он Обращается, говорит, никто не может служить двум господам. Это очень серьезное утверждение. Попробуйте, не попробуйте. Он просто говорит, никто не может служить двум господам. Или одного будет ненавидеть, а другого любить. Или одному станет усердствовать, а другом не родить. И если мы покоряемся Богу, значит, мы противостоим врагу человеческих душ. Если мы врагу не противостоим, если он в чем-то имеет над нами власть, значит мы Богу не покоряемся. Было время последней вечери, когда Иисус Христос проводил последнюю вечерю со своими учениками. Там были, ну как, люди особо приближенные, там было совсем немного людей. И... Написано, что когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Искариоту предать его. Интересно. Представляете, то есть Иисус Христос нам открыл, что сердце может быть для чего-то или для кого-то открыто, а для чего-то закрыто. И человек слышит слово от Бога, может быть, это проповедь, может быть, это какая-то личная, персональная беседа, и Господь призывает покаяться. А человек говорит, «То «Да, я еще молод, Ну ладно так, если человек неверующий. А когда а, человек верующий, и он говорит, да ладно, мы же под благодатью, а что вообще может быть произойти? Бог все равно милостливый, Бог все равно поймет его сердце закрыто, и Он не допускает в сердце Божье Слово. Причем при этом сердце открыто для другого. Братья Иисус, разве мало было сказано вообще Иуде о Боге? Но написано, что дьявол мог вложить в сердце Иуда Иуды Слова, предать Иисуса Христа. Его сердце было для этого открыто. Исходе 20 глава. Второй-третий стих написано: Я Господь, то есть Господь говорит о себе: Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. И все мы с вами здесь сидящие, все-все-все-все-все до единого, все мы здесь сидящие, мы знаем, покорились мы Богу или нет. Это Точно так, как будто я знаю, что я не с луны. Вот я знаю с точно, у меня есть это знание, что я не с луны. Вот точно так же, братья и сестры, все мы понимаем, все мы точно знаем, покорились мы Богу или нет. Все мы от Бога имеем утверждение, это знание, оно внутри. И мы можем это знание скрывать от кого-то, или какой-то негатив, очень умело прятать, но мы знаем. Написано в Священном Писании, послание к евреям, 1 вторая глава, что вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Но последние слова там звучат, в ней засвидетельствованы древние. То есть свидетельство, которое мы с вами имеем, вот, свидетельство о чем-то, это не просто бумажка. Да? Например, если я имею какое-то свидетельство, это доказательство, что это моя машина, это доказательство, что это моя жена, это доказательство, что это мой ребенок, это моя квартира, в котором я живу. Свидетельство – это то, что ты можешь работать врачом. Например, ты выучился, ты имеешь какие-то навыки. Свидетельство – это доказательство, что мы имеем вход в небесное царство, что этот вход свободен, если я Богу покорился. Бытие 5 глава, 24 стих написано что Енох ходил перед Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. Казалось бы, ну, такое какое-то очень непонятное, очень такое, ну, как бы невнятная история, да? А Священное Писание, оно очень мудрое, и евреям, 11 глава, 5 стих, там автор к евреям, он как бы раскрывает нам вот, вот эту занавесу, и Он говорит: верую, и ног переселен был так, что не видел смерти, и не стало ему его, потому что Бог переселил его, ибо прежде своего переселения он получил свидетельство. Он получил свидетельство, что Богу угодил. Он не был еще переселен, но он имел в себе это свидетельство, что Он Богу угодил. И мы, братья и сестры, имеем в себе. Это свидетельство, показывающее нам, покорились мы Богу или не покорились. И если человек честен, если он живет на то, что ему дает Господь, доволен, благодарит Бога, если человек бежит от греха, бежит от лицемерия, служит Богу по мере сил, он имеет в себе свидетельство, что он Богу угодил. Если человек лукавит, если обходит законы, если он хочет больше, чем быть довольным, если он все делает для того, чтобы иметь какую-то похвалу, он имеет свидетельство в себе самом, что он Богу не покорился. Я вспоминаю свое детство, знаете, и вот так вот, ну кому я там вообще покорялся, да? Вот, например, ходишь в школу, да, и пришел там на урок, и вот там тебя спросили на уроке, если ты там ну, кое-как там наковырял какую-то там на тройку, да, то я уже думал, ага, значит, меня, скорее всего, на следующем уроке не спросят. Значит, можно не учить. И я помню, что если родители мне давали какое-то задание, то я его выполнял, потому что я боялся наказания. Не, не, не от всей души, но при этом, при всем, я мог поднять коврик и замести там под коврик мусор, который нужно было просто выбросить. Кому я покорялся? Я даже не мог противостоять собственным желаниям. Если мне нужно было, я не знаю, куда-то убежать от дома, я там такую правдивую историю выдумывал. Написано, противостаньте. Вот представьте мысленно, что есть какая-то линия, какая-то граница, на которой мы в принципе не в состоянии устоять. То есть ты упадешь или в ту, или в другую сторону. Или ты покорился, или ты не покорился. Или ты противостоишь врагу человеческих душ, или ты покоряешься Богу? Почему Господь допустил грехопадение? Вот мы, в принципе, вот, ну, я о себе говорю лично, да? я, я, я понять этого до конца не могу, а тем более мы не можем это разумно объяснить. Почему Господь допустил это? Но при том, при этом, что Господь допустил грехопадение, Бог не, никакой вины при этом не несет. Бог дал человеку все. Он мог жить, он мог питаться, он мог в той ситуации устоять против греха. Но Ева почему-то открыла сердце, и змей туда вложил слово. Даже когда уже произошло грехопадение, даже когда уже Каин родился, и когда Каин э, планировал убить своего брата, ему Господь говорит, господствуй над грехом. То есть Каин после грехопадения родителей э, мог над грехом даже господствовать. Бог сотворил человека, обеспечив его абсолютно всем необходимым. Вот как если бы сегодня, например, послать, скажем, пожарника, да, тушение пожара, в самом современном, в самом таком вот модерном э, ну, снаряжении, оборудовании. Если он будет выполнять все предписания, пожарник выполнит задачу и будет жить, выживет. Смотрите, написано Экклезиасту, 7 глава, 29, 29 стих. «Только это я нашел», пишет Эклезиаст, мудрый человек, «что Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы. Бог сотворил человека правым. Мы понимаем, что правы это истина, я думаю, что тоже, может быть, кто-то смотрел, что обозначает это слово, истины, праведные. но само еврейское слово, оно имеет очень интересное значение. То есть Бог сотворил человека ровным, прямым. То есть Бог человека сотворил не виляющим, не, хитро, не, не хитрым, не лукавым, не, не каким-то хитростным. И Бог сотворил человека бессмертным, и он э, имел вот этот совершенный мир. Он был властелином мира, и он был отражением Божьего образа. Бог сотворил человека без всякой кривизны, без всяких каких-то крутых поворотов. Написано, а люди пустились во всякие помыслы. И вот это интересное слово «помыслы». То есть Бог сотворил человека так, что он в принципе не должен был нуждаться ни в чем. Но вот эти помыслы – это изобретение и выдумка. А человек при этом начал что-то изобретать, начал что-то выдумывать. И поэтому Бог предупреждает, чтобы мы, братья и сестры, не питались от каких-то сомнительных источников, чтобы не читали какую-то непонятную литературу, чтобы, знаете, как написано, не увлекались всяким ветром учения. Не слушайте подряд всех проповедников. Если вы хотите узнать, ну, э, как бы подойдите, посоветуйтесь с пастырем. Он вам посоветует, каких проповедников слушать? Он посоветует, какую литературу читать? Написано «возлюбите чистое словесное молоко». Не написано, что читайте все подряд. Написано «возлюбите чистое словесное молоко». То есть, Библия, она нас напитает правильным, сбалансированным питанием. Все остальное, братья и сестры, все остальные книги нужно очень серьезно фильтровать. И я хочу сейчас, как бы очень коротко, вспомнить три очень интересных библейских примера. Первое из них – это грехопадение Евы. Ева стоит в саду, перед ней, перед ней находится... Дерево познания добра и зла, и что интересно, она не видит это дерево особенным. У нее еще нет кривизны, у нее еще нет вот этого лукавства, она абсолютно чиста. И враг человеческих душ посеял сомнения, то есть он не поборол ее, он не схватил ее, он не повалил ее, он не запихал ей в рот вот этот вот запретный плод, он просто посеял сомнения». И этого, братья и сестры, хватило, чтобы Ева врагу человеческих душ не противостояла. Здесь послужил обман. Вот сегодня, чтобы увлечь человека за собой, враг человеческих душ так и применяет вот эту тактику, применяет обман. Он представляется ангелом света и начинает нашептывать, да не переживай, да ты посмотри, Бог же милостлив, Он тебя простит. Он обязательно тебя поймет, он был здесь человеком на земле, он обязательно поймет тебя, посмотри, какое положение в твоей жизни. И если читать вот первые э, пять стихов вот этой третьей книги э, «Бытие», где э, рассказывается о грехопадении, там описано обольщение. Обольстить – это привлечь лестью, то есть враг человеческих душ, он обманом нарисовал привлекательность плода. Хотя до этого Ева совершенно спокойно ходила по саду, совершенно была равнодушна к этому дереву. Сегодня точно так же, вы знаете, обманывают, рекламируют какие-то товары, которые совершенно не нужны. Вот я помню в 90-е годы, когда а, вот это все открылось, да, и там была целая методика, как человеку впихнуть две штуки, как будто бы за цену одной, то, что ему совершенно не нужно. И это делали посредством обмана. То есть, для кого-то это называлась акция, а знаете, такое слово было, лохотрон. Просто людей просто разводили. Да? И точно так же, вот, как, как в той рекламе, враг человеческих душ, он, он просто преуспел. Вот в этой ситуации, когда он просто своим обманом людей обманывает. Источник искушения выглядит очень привлекательно. Он выглядит мудрым, внушающим доверие. И если христианин плохо знает Божье Слово, его очень легко увлечь в сторону. Враг посеял сомнения в Божьем Слове. Подлинно ли сказал Бог? То есть он исказил Божье Слово. Не ешьте ни от какого дерева в раю. А потом враг человеческих душ говорит, нет, не умрете. И представьте себе, стоит только вот это человеку принять, и он как бы человек в своей жизни, он допускает безнаказанность. Вот в чем страшна и очень опасна вера в теорию, вот, эту, вот это богословское направление, что ада не существует, которое сегодня очень серьезно прогрессирует во всем интернете. Братья и сестры, если ада нет, тогда меня ничего не сдерживает. Тогда меня ничего абсолютно не пугает, как бы я в жизни в своей не поступал, а Бог меня все равно никуда не пошлет. Меня ничего не будет сдерживать. Ведясь на обман, люди не покоряются Богу, и они не противостоят врагу человеческих душ. Колоссянам 3 глава 16 стих. Слово Христово «Да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью, научайте, вразумляйте друг друга псалмами, словословием, духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господов». И ничего не сказано о лишних словах или о каких-то сплетнях или еще о чем-то. Получается, что Ева сошла с твердого оставания Божьего Слова. Следующий пример – это Каин. Когда два брата родились от Адама и Евы, можно предположить, скорее всего, они одинаково слышали о Боге, и оба принесли жертву, и Бог не принял жертву Каина. Написано, что Авель принес жертву Богу верою, а о Каине написано, что он был от лукавого и убил брата своего. Когда Каин огорчился, и его лицо поникло, он задумал брата убить, и когда он уже был в этих мыслях, он еще мог противостоять. То есть он в этой ситуации он еще мог господствовать над грехом. Хотя вот это слово «влечет», когда грех влек Каина, это слово означает, когда голодный зверь или голодный лев охотится за добычей, то есть его голод толкает на вот эту добычу, что ничего не может остановить. И вот в этой ситуации Бог говорит Каин, Каину господствуй над грехом. То есть Каин мог в этой ситуации господствовать. Что произошло с Каином? Бог принимает жертву Авеля, а жертву Каина нет. И написано, что Каин сильно огорчился. Еврейский язык передает очень интересное значение этого слова, то есть не просто огорчился, он разгневался, то есть он в гневе падал и повергался во вгневе. Братья и сестры, не печаль по Богу, не чувство раскаяния, не сердечная скорбь о грехе омрачили лицо Каина, а дух беспокойно зависти и глухой, затаенной вражды к предпочтенному брату. Мы можем знать, вернее, мы не можем знать, ну, как бы нам Священное Писание не говорит о том, что ответил Каин Богу. Возможно, он даже вообще ничего не отвечал. Но из последующих событий понятно, что он позволил вот этой злобе, Каин позволил злобе и дальше расти в его сердце. Давайте, братья и сестры, учиться жить так, чтобы не грех был наш Господин, чтобы мы ему не подчинялись, но мы можем над грехом господствовать. Еще один пример – это грех Давида. Давид сделал перепись населения, мы читали какие-то комментарии, мы понимаем, что это была своеобразная гордость, ему хотелось знать, сколько он еще может завоевать. Вы знаете, это как, как вот какая-то эйфория, да? вот у него победы, победы, победы, он там столько много, он как бы честь себе зарабатывал, да? но ему нужно было знать лично для себя, какое количество людей. И он на это время забыл, что в принципе войну-то ведет Господь. Не он ведет, это войны Господни. И э, в Писании написаны некоторые вещи, ну, которые вообще в мою голову не вмещаются. Например, книга «Царств» говорит, что э, Давид, он решил сделать перепись населения. Но первое параллельпоминон, которое описывает эту же ситуацию, в 21 главе, первым стихом написано, что восстал сатана на Израиля и возбудил Давида сделать исчисление израиль... израильтян. Тут уже совсем у меня в голове ничего не получается, никак не складывается. Вот это слово «восстал», оно как бы ну, передает тот смысл, который заложен в этом слове, но слово «возбудил», оно немножко другое значение имеет, то есть возбудить можно как бы вызвать какое-то состояние, например, можно вызвать, вызвать аппетит или возбудить аппетит. Но вот это слово, оно означает склонять, обольщать, уговаривать, научать и подстрекать. То есть понимаете, какая ситуация? Понимаете, кого послушал Давид? Божий человек, человек по сердцу Божьему. Давид не послушал своего Господа. Давиду Господь через военачальника обращается, он как бы проговаривал ему, не нужно делать этого. Паралипоменон, 1 Паралипоменон, 21 глава, 2-3 стих написано, «И сказал Давид, Давид Иаву и начальствующим в народе, пойдите и исчистите израильтян от Версавии до Дана и представьте мне, чтобы я знал число их». И сказал Иав, «Да умножит Господь народ свой».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 Давид был склонен, Давид был обольщен. Это говорит о том, что враг человеческих душ очень хитер. Очень. И он может через разные щели в нашем сердце пролазить и, и там наводить свой беспорядок. Святость, которую даровал человеку Господь, она давала ему право входить в вечную жизнь. И как пастор Томас Бостон пишет в своей книге, и я просто взял одну очень маленькую фразу, он пишет, что святость была естественной и всесторонней, но, к сожалению, уязвимой. Матфея, 4 глава, с 1 по 11 стих. «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола,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 и поставляет его на крылья храма и говорит ему, «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелом своим заповедует о тебе, и на руках понесут тебя, да не притнешься, а камень ногою твоею». Иисус сказал ему, написано также, «Не ускушай Господа Бога твоего». Опять берет его дьявол на весьма высокую гору,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 Враг человеческих душ, братья и сестры, приступил к Иисусу Христу в очень тяжелый момент, очень серьезный момент. Кстати, немножко как бы отступив, просто хочу вам посоветовать, просто хочу сказать, что никогда не, никогда не смейтесь над дьяволом, никогда над ним не смейтесь. И в своей жизни я видел такие ситуации, что происходило потом с людьми, которые над ним надсмехались, то есть... Это очень коварное, это очень хитрое, это очень хитрое существо. Это сегодня, братья и сестры, мы можем, знаете, отказаться от пищи на какое-то время, зная, что она лежит в холодильнике, что в любой момент мы можем этот холодильник открыть, да, если нам будет вообще не в магату. Например, моя мама побиралась в детстве, и с самого утра, когда они просыпались, им нужно было вставать и искать, идти какую-то пищу. Они там побирались у людей, они там голодали, и я не знаю, что они там кушали. Я читал про блокадный Ленинград. Люди сходили с ума от голода. То есть написано, что в городе там не то, что не осталось там кошек и собак, там поели всех крыс. И люди просто ели людей, они просто сходили с ума от этого состояния. Вот представьте себе, Господь не ел 40 дней, Он ушел в, ушел в пустыню, где не было ничего, и через 40 дней вся его вот эта человеческая природа, она кричала и требовала еды, кричала от голода. Взалкать – это не просто быть голодным. И когда состояние Иисуса Христа сильно накалилось, то есть голод был невыносимый, тогда, написано, к нему приступил Искуситель, и его задача была Иисуса Христа – как-то соблазнить ко греху. Это был очень подлый удар. Это был очень подлый удар. И враг человеческих душ, он имеет силу долго ждать. И когда Иисус понуждался, взалкал, тогда приступил к нему враг человеческих душ. Он знает, когда подойти и с каким предложением. Тебе плохо в семье? А что ты мучаешься? Что ты страдаешь? А вон, посмотри, сколько. Они сами хотят познакомиться. Они сами будут тебе первые писать. Сколько там симпатичных дам. Они в интернете ищут. Никто не узнает. Попробуй, а что тебе мучиться? Никто... Вообще, а кто, тебе... а кто это узнает? И он приступил, когда Господу было особенно тяжело. Написано 4 -я... Матфея, 4 глава, с 3 по 4 стих, приступил к нему искуситель и сказал, «Если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделали с хлебами». Он же сказал ему в ответ, «Написано не хлебом, одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». И враг человеческих душ предлагает угодить плоти. То есть подход, братья и сестры, точно такой же, как когда-то был к Еве. Там было сказано, подлинно ли сказал Бог. Здесь обращается враг человеческих душ к Иисусу Христу и говорит, «Если ты Сын Божий, ну, если ты Сын Божий, то докажи». И Господь, Он никуда не отходит от Священного Писания. Вот, братья и сестры, где мы должны искать силу. Вот, где должны мы искать ответ. Написано, не хлебом единым. Если ты Сын Божий, он прекрасно понимал, что перед ним стоит Сын Божий. И Господь показал, что даже в такой ситуации, будучи страшно голодным, можно оставаться верным Господу. То есть голод может свести с ума. Но Господь показал, что в таком положении он может быть верным Господу, верным Отцу. Он не мечтал, знаете, о каком-то красиво серверовом столе, или чтобы, чтобы там ровненько, знаете, была как-то порезана колбаска, искусно поданные бутерброды, он просто жаждал утолить голод. И он мог, как Божий Сын, как Бог, сделать из камней себе хлеб, но этого не сделал, и показал, что даже в самой страшной ситуации можно оставаться верным. Я не знаю, мы можем, например, купить себе, да, с получки 15 джинс. Ну, правда, вот сейчас позволительно. Пошел в магазин после того, как получил зарплату, и купил себе 15 джинс, 15 штанов, хотя есть уже 10. Но только для чего? Для чего? Даже если мы можем себе это позволить. Давид провозглашает в 22-м псалме, «Господь пастырь мой, и я ни в чем не буду нуждаться». И богословы сходятся к тому, что он этот псалом писал в пустыне Ингаде, когда его там, днем солнце жарило, когда ему ночью было холодно, когда у него нечего было есть, когда он скрывался от Саула. И это говорит о том, что он, когда провозглашал эти слова, не говорит о том, что он имел в этот момент все. Это говорит о том, что в тот момент у него было как раз то, в чем он нуждался. Сегодня очень много, братья и сестры, направлено просто на телесные необычности. Люди, ну, они, скорее всего, не могут показать внутреннюю красоту. Может быть, ее нет. Все направлено на тело. Я вот учился, когда последний раз там была молодая женщина, ну, когда приходили на теорию, там, летом, ну, видно, что у нее на спине наколка, да. Я думаю, ну, есть и есть, думаю, что я буду там спрашивать, да? Ну, а потом как-то просто спросил, говорю, а как вот у тебя, вот, насколько она там, это наколка продолжает. Ну, так, говорит, по всей спине, там, на ногу. Я говорю, а зачем ты столько денег выкинула? Это был ангибон. И, и люди с этим просто живут, понимаете? То есть для чего? Сегодня в России я просто удивился. Совершенно случайно косметологи делают молодым женщинам дьявольские губы. Форма такая необычная. Вообще, что происходит в мире? То, что сегодня в мире происходит, оно точно нам не нужно. И если нет внутренней красоты, братья и сестры, все потеряно. Как бы тело не было приукрашено, оно точно так же будет гнить, как и с косметикой. Я не говорю о том, что мы не должны делать зарядку, я не говорю о том, что мы не должны следить за весом, я не говорю о том, что э, мы как-то не должны выглядеть красиво, нет. Просто сегодня люди тысячи вкладывают э, в свое тело, и, наверное, с большей, как бы такой страстью, чем бы поесть после 40-дневного поста. Это все второстепенное. И Петр говорит, что красота, которая останется навечно, она совершенно другая. Женская красота – это сокровенный сердце человек, в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом. Мужская красота – это когда они обращаются благоразумно со своими женами, как с немощным сосудом или с, не, с, с немощнейшим сосудом, оказывая им честь как сонаследницам благодатной жизни. Вот этот человек заберет с собой. Мы с вами должны, братья и сестры, хорошо выглядеть, опрятно, но если внешняя опрятность и симпатичность без внутренней красоты – это все напрасно, это все пройдет. И враг человеческих душ, он подходит к нам именно с таким намерением, чтобы уколоть. Если ты Божье дитя, вот если ты Божье дитя, вот ты вышел там, покаялся, вот ты там школу какую-то прошел, вот ты там взял, там принял, свящ... принял крещение, вот ты там ходишь каждый день, каждое воскресенье в церковь, ты там каждый день Библию читаешь, ты Божье дитя. Но если ты Божье дитя, а почему в твоей жизни вот так все кувырком? И действительно иногда бывает, что ничего не получается. И ты вроде как настраиваешься, что-то делаешь, вот как бы концентрируешься, чтобы не согрешить, а у тебя сплошные неудачи. И в эти моменты, братья и сестры, нужно особенно сосредоточиться на духовном. Сосредоточиться на духовном. Выдавить плохие мысли. То есть можно, например, из головы выдавливать плохие мысли цитированием Священного Писания. То есть мы знаем места Священного Писания. Плохо на душе, как написано у Иакова, злослаждет кто-то. Страдать, да, или претерпевать зло или мучиться – Написано, пусть молится. Что-то не дает постоянного покоя. Признаться, открыться. Мы очень много скрываем, братья и сестры, не то что от людей, от Бога. Мы не можем встать в своей комнате и сказать, послушай, я вот так, вот так вот поступаю. Мы начинаем оправдывать себя. А, -а праведник семь раз упадет и подымется. Или еще какие-то места Священного Писания начинаем выискивать. Римлянам 8 глава, 13 стих написано, «Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умершляете дела плотские, то живы будете, ибо все, водимые духом Божьим, суть сыны Божьей». Что такое жить по плоти? Это подчиняться своей греховной природе. То есть Господь на небе, да, мы осознаем, да, Он есть, но Господином является греховная природа. Жить по плоти, значит, не иметь спасения. То есть, если подчиняться греховной плоти, то постигает духовная смерть. Но если греховная плоть умершвляется, то обретается вечная жизнь. Почему Господь мог бороться? Почему Он мог противостоять? Потому что в Нем был Дух. С Ним был Дух. Господь был поведен Духом в пустыню, и Господь этим Духом дорожил. Он Его не огорчал. И средство, которое использует Дух Святой, это соблюдение Писания, правил, заповедей. 1 Иоанна 2 глава с 3 по 4 стих написано, а что мы познали, его узнаем из того, что соблюдаем его заповеди. Кто говорит, я познал его, но заповеди его не соблюдают, написано, тот лжец, и в нем нет истины. Но если Духом умиршляете дела плотские, то живы будете. Но если Дух Святой, который живет в нас, превозносит нас над телесным, то будем жить. Почему Господь мог противостоять? Он был укоренен. Он был укоренен в Отце. Он доверял Отцу. И Господь приводит интересную притчу. Конечно, нет времени как-то ее очень подробно рассматривать. И он говорит, вышел сеятель сеять, он сеял, то есть этот сеятель разбрасывал семена, и написано, что иное упало при дороге, то есть это такая утоптанная почва, которую даже возможно, ну, невозможно вскопать, то есть слово попало, но оно попало не в сердце, а на сердце, то есть там твердая почва, живое слово – оно производит работу тогда, когда оно попадает в сердце, то есть проникает и начинает судить помышление. Это семя, которое упало при дороге, птицы поклевали. Другое семя все-таки попало в почву, и вроде слово принято, и вроде оно принято с радостью, но Господь говорит, что этот человек непостоянен, то есть у него нету корня. Приходит Скорпион, он соблазняется. Третье семя тоже попало в землю но там выросли терни, заглушило написано. То есть, вот, я сначала не мог понять, как же это вообще происходило, а потом вспомнил, как у нас в Сибири, когда мы жили еще там, там тоже э, на дачах или на огородах садили подсолнух, и вот вокруг подсолнуха на 2 метра ничего не садили, потому что он все абсолютно с земли вытягивал для себя, все там полезные вещества, там, влагу и все такое. Да? То есть, э, терми просто заглушили это полезное семя, и оно сделалось бесплодным. Написано, что э, вот эта забота века, это обольщение богатством. И человек может быть не особо богат, но у него есть это обольщение. Заглушает слово, и оно бывает бесплодным. То есть оно не приносит плода, а иное упало на добрую землю. Выросло, начала приносить плод, потому что корень в земле. Он имеет питание, его солнце греет, он получает из земли эту пищу, дает силу, означает того, кто слышит Слово, разумеет и бывает плодоносен. Почему Господь мог твердо стоять? У него корни были глубоко, он был просто повинен Божьему Слову, то есть повинен э, Слову Отца, любовь к Слову Отца, единение со Святым Духом. И когда мы смотрим на семя, которое укоренилось, мы видим, как оно растет. Птицы летают, а оно растет. Солнце жарит, а оно растет, потому что корни глубоко. Его уже не беспокоят мирские увлечения. Всякое слово от Бога оживляет, и человек будет жить, потому что слово само по себе живое. Написано, что слово Божье, оно живо и действенно, и острее меча острова проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Враг человеческих душ, братья и сестры, знает, когда приступать. Он знает, когда предложить согрешить. Он предложит денег, когда человек особо в этом нуждается, или просто сребролюбив. Но человек с укоренившимся в сердце словом знает, как ответить, не хлебом одним,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 Написано также, не искушай Господа Бога твоего. Историк Иосиф Флавии утверждает, что высота этого крыла храма была 150 метров. То есть, не сам храм был такой высокий, а там на этом месте был обрыв. И враг человеческих душ знал, что перед ним стоит Божий Сын. И он здесь, в принципе, не меняет свою тактику. Он говорит, если ты Божий Сын, он пытается вот это пробить его утверждение сомнением или докажи всему миру, что ты Божий Сын, да? И он для убедительности как бы цитирует Наизусть место из Священного Писания. «Ангелам своим заповедует о тебе на руках, понесут тебя, да не притнешься от камень ногою твоею». Опять здесь враг, тактика врага, и он опять исказил Божье Слово. Там совсем не говорится о том, что можно куда-то прыгать с какой-то высокой горы. То есть там была упущена важная фраза «на всех путях твоих». То есть защита Господня распространяется на тех, кто... Ему доверяет и не искушает Господа. И поэтому враг человеческих душ может проговорить сегодня, но ты же под благодатью, но чего тебе бояться? Благодать так и так, она незаслуженная милость. Какая тебе разница? Ты все равно ее не заслужил, Бог тебя помилует. Но он не говорит при этом, как когда-то сказал обрывками Иисусу Христу, он не говорит при этом, что... Благодать, которая данная нам, она научающая благодать. Чтобы мы праведно, целомудренно, благочестиво жили в нынешнем веке. Продемонстрируй, вот что ты доверяешь Писанию, может проговорить. И Господь нам говорил в Священном Писании, кто ищет знамений. То есть для настоящего христианина Слово Божье достаточно, чтобы веровать в Господа. А знамении ищет род лукавый и написано прелюбодейный. Знамение и Пророка. Вот что ожидает человечество. Не просто какой-то один человек увидит какое-то знамение. Да? Сегодня кого вы не спросите. Все знают, по всему миру знают историю Иисуса Христа. И все знают, что Христос воскрес. Кто-то верит в это, кто-то не верит, но все знают. И это знамение среди всех людей. Враг исказил Божье Слово. Сегодня, братья и сестры, очень многие поступают по его примеру, не испытывая никакого страха. Они из Слова Божья ищут оправдания. Серьезно? Так Бог нас всех заключил в непослушание, чтобы всех помиловать. И они берут за основу вот это Слово, забывают, что та благодать, которая нам дана, она научающая. Или намеки, что все законники... Закон ничего не довел до совершенства. Это использование текста в Писании, чтобы оправдать свой грех. А Господь сказал, не искушай Господа Бога твоего. Не бегайте на красный свет, братья и сестры. Смысла нет. Не гоняйте на машине с огромной скоростью. Не думайте, что вот Господь Он так нас хранит, что Он сам прям на тормоза нажмет. Но здесь смысл в том, братья и сестры, чтобы научиться доверять Богу во всех жизненных обстоятельствах. И все, полагающиеся на Бога, находятся в полной безопасности. Вот в этой обстановке враг опять пристал, как лжец. Бойтесь его лжи. Это его страшное оружие – преподносить ложь как можно правдивее. Настоящие Божьи дети, они не будут искать доказательств Божьей любви. Они ее видят каждый день. И если искушать Бога и не доверять Ему,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 Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. И здесь опять обман. Мы знаем из Священного Писания, что на земле хозяин Господь, и Он творит на земле, на небе, во всех безднах, на воде, то, что хочет. Земля подножья Его ног, земля принадлежит Господу, но враг, как князь мира, он как бы преподнес вот эту ситуацию, но на самом деле он господствует в воздухе, но владыкой на земле является Господь. И Господь ему сказал, если точнее вот перевести, он сказал ему, «Уйди с моих глаз, прочь с моих глаз, Господу Богу твоему поклоняйся, ему одному служи». То есть враг человеческих душ хотел искусить Господа житейской гордостью. «Ты поклонишься мне и будешь иметь». И порой мы тоже мечтаем о каких-то вещах, может быть, которые не так легко приобрести, не так легко на них заработать. И приобретая такие вещи, может быть, нечестным путем мы Богу не поклоняемся. Смысл того, что Господь нам вот в пустыне показал, чтобы мы не поклонялись врагу человеческих душ, Ему противостали. И Он еще показал, что можно так жить чтобы Ему не поклоняться. Господу Богу Твоему поклоняйся, Ему одному служи». Чтобы быть в хороших отношениях со всеми, нужно пойти на компромисс. Чтобы быть со всеми, хорош, чтобы со всеми быть в хороших отношениях, нужно ну, как-то по-иному посмотреть. Да? Вот человек, например, ворует, ну надо его понять, надо его понять. Если денег не хватает, ну, может быть, у него какие-то другие требования. Если человек, например, ну, как бы неравнодушен к алкоголю, но он не такой сильный. Если как-то человек стяжает себе похвалу, но ну, он еще вырастет духовно. То есть компромиссы, братья и сестры, всегда против Господа. Человек, любящий правду, он всегда будет иметь оппозицию. Что ты свои требования взвинчиваешь? Ты что святоша какой-то и можно сказать так что если ты хочешь иметь со всеми хорошие отношения посмотри на их пороки сквозь пальцы совершенно по-другому настоящая христианская вера она бескомпромиссная настоящая христианская вера это противостать врагу человеческих душ это покориться богу настоящая христианская вера она правдивая когда мы идем на компромисс мы господу не служим «Господу Богу Твоему поклоняйся, Ему одному служи». И после грехопадения, братья и сестры, человеку было очень-очень трудно не грешить. У него природа стала грешная. Свинья идет а, и валяется в грязи, потому что у него природа свинская. Кошка не поступает, как мышка, потому что у него природа кошачья. И человек, который заразился грехом, он постоянно грешил. Поэтому люди становились хуже и хуже. И Господу пришлось Первый мир уничтожить потопом. Когда Господь пришел на землю и совершил для нас вот это чудо, чудо избавления через свою смерть, когда человек родился от Духа Святого, от Христа, он может стараться не грешить. Он много грехов оставил, он растет духовно, и он постоянно удаляет от себя все больше и больше грязи. Хотя до рождения свыше он не мог не грешить. И Иаков вот в этом отрывке он призывает к большему труду. Он говорит, противостойте ему. Что такое противостать? Это сопротивляться. То есть у тебя отбирают сумку, а ты держишь ее, а ты не отпускаешь ее. Ты, может быть, кричишь, если у тебя не хватает сил. Написано, покоритесь Богу. Что такое покориться? Это подчиниться чьей-то власти. А противостать – это сопротивляться. Кричать, кричать Богу, Господи помилуй, помилуй, сохрани меня от греха, не позволь впасть в грех, в беду. Если мы духом побеждаем дела плотские, то живы будем. Противостать врагу ⁇ это значит покориться Богу. Представляете себе, Авраам, он поверил Богу так, что это вменилось ему праведность. Так поверил Богу, что это вменилось ему праведность. Давид называет человека, которому Бог вменяет праведность, независимый от дел закона, блаженным. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. И мы прочитали, что покориться Богу – это нужно противостать врагу человеческих душ. Почему Господь устоял? Потому что у него было особенное доверие к Отцу. Враг ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. И Петр говорит, противостаньте ему твердую верою. А что такое твердая вера? А это когда доверяешь, когда страшно. Что такое твердая вера? Это когда доверяешь, когда нелогично доверять. Смотрите, про Арама написано Римлянам 4 глава. Там написано с 18 по 21 стих. Он сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов. По сказанному, так многочисленно будет семя твое, и не изнемокши в вере, и не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба саренного в мертвении не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу, и будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное, потому что и поэтому и вменилось ему в праведность. Братья и сестры, если нам очень трудно противостоять, давайте вспомним Иисуса Христа, которому было после этого сорокадневного поста очень тяжело противостоять. Давайте вспомним про Авраама, который ждал, ждал, ждал, ждал, и проходят годы, и написано, что вот эта надежда, она была сверх. Он поверил сверх надежды, и поэтому стал отцом многих народов, не изнемог в вере. И я думаю, что Господь даст нам сегодня вот это доверие. Даже в тех ситуациях, когда нам кажется, что мы пришли в тупик. Вот когда израильский народ вышел из египетского рабства, да, и когда они подошли к этому морю, впереди море, все равно потонут, а сзади египтяне все равно убьют, и они оказались как бы в тупике. Вот что делать? Моисей сказал, увидите чудо Божье. У нас есть Господь, который в любой ситуации нам поможет, как бы нам трудно ни было, противостать врагу человеческих душ, покориться Богу. И он... и покориться Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Давайте поблагодарим Бога, помолимся. Дорогой Иисус Христос, и хочется... Особенно выразить Тебе благодарность, что мы перетерпели это время, и сегодня есть уже какое-то послабление, и мы можем собираться вместе здесь для того, чтобы так, глядя в глаза друг другу, благовествовать Слово, превозносить Слово Твое, Господи, говорить о Тебе. Пусть среди нас еще эти ограничения, и мы должны воздерживаться, от объятий, воздерживаться от рукопожатий, Господи. но Я благодарю Тебя, что ни при какой ситуации небо не закрылось, и мы можем всегда к Тебе прибежать, Господи, встать Твоим ногам, Господи, провозгласить наши желания, наше исповедание, наше покаяние, Господи. Благодарю Тебя, что Ты милостив, благ, как Вседержитель, Господи, и для того, чтобы обратиться к Тебе, не нужно никаких терминов. Господь, Ты учишь нас сегодня, чтобы мы могли к Тебе приблизиться, чтобы мы желали этого, чтобы мы приближались к Тебе, Господи, чтобы мы противостали врагу человеческих душ. И мы видим в Священном Писании эти удивительные примеры, когда враг человеческих душ может подходить очень подло, но когда мы укоренены в Тебе, но когда мы имеем любовь к Слову Твоему, но когда мы имеем надежду только на нашего великого Господа, возлагаем свою надежду на Тебя, враг человеческих душ может ходить, как рыкающий лев, но он никогда нас не поглотит, потому что Ты его обезоружил. Благодарю Тебя за победу на кресте, Господь, за то, что Ты сказал там, совершилось, выдержал этот тяжелый момент, выпил эту чашу, Господи, и сегодня я могу приходить к Тебе, и каждый из нас может приходить к Тебе для того, чтобы быть Твоим детем. Господь Иисус Христос, благодарю Тебя, Боже, за все, что в жизни происходит. Понимаю, как сказано когда-то Давидом, уже в конце жизни он оглянулся на свою жизнь, и, казалось бы, столько у него было неудач и смешных ситуаций, когда он перед этим царем, Пускал по бороде слюну, прикинул, при, представился сумасшедшим, но, оглядываясь назад, в конце жизни сказал, что «Межи мои прошли по прекрасным местам». Благодарю Тебя, Иисус Христос, за это время. Спасибо за благо. Да возвеличится Твое святое имя нашего Иисуса Христа Всетежителя. Аминь. И Я омыт ли ты кровью Христа? Благодать Его познал ли ты в душе? И я ли ты кровью Христа? Чист ли ты? Может, кровь, что на кресте пролил Христос, Сделать снега тебя. День за днем живешь ли пред лицом, Что на кресте пролил Христос, Сделать снега белее тебя. Ты готов ли встретить твоего Христа? И омыть ли ты кровью Его? Красотой войдет тогда душа. Кровью Христа Чисть ты. кровь Христа Может пятна греха смыть тебя Может кровь, что на кресте пролил Христос Сделать снег обелен? Отступи от зла И омойся ты кровью Христа На Голгофе кровь и за тебя текла О, омойся ты кровью Христа Чисть ты, кровь Христа Тебя Ваше богослужение будем заканчивать. Еще э, немного информации, особенно для тех, кто для кого записывается сейчас видео, записывается аудио, э, чтобы вы э, могли знать, что каждый раз, когда еще, может быть, вы оставаясь дома на будущее, мы после обеда выставим на Гемайнде-Инфо. На этот сайт выставим то, как вы можете найти и просмотреть эти богослужения. То есть будет дана сноска, где вы, ее включив, можете будете просмотреть видео и таким образом участвовать совместно чуть позже в том, чтобы получить эту духовную пищу, наставление. Чуть позже мы дадим знать, каким образом можно будет прослушать через телефон запись, аудио на немецком служении и на русском служении. Мы в процессе, мы этому учимся, мы раньше это не практиковали, поэтому мы понимаем, что не все сразу, как русская пословица, есть первый блин, не всегда ровный, да? Не будем... Да... Так что будем э, веровать в то, что Господь позволит нам э, да, получать эту пищу через эти каналы. Хорошо. Для нас, э, здесь находящихся, э, нет ни не предложения, это просьба. Сейчас постепенно выходить туда после окончания служения, после молитвы. Пожалуйста, не задерживайтесь так возле машин чтобы люди не звонили куда-то в Ордн-Самт, и еще нужно было, чтобы приехали они, и нас все-таки так вразумили. Там в предписании, которые на стеклах наклеены, брат Антон взял место из Писания, из Филиппийцев, написано, не о себе только заботьтесь, но заботьтесь, что и о других. Поэтому пусть наша забота будет, чтобы не подавать на имя Господа какого-то там порицания, что мы такие пренебрегаем законом или властями, или еще чем-то, пусть Господь нас. Если хотите все-таки пообщаться, ну, возьмите время, пройдите немножко там, 100-200 метров, сядьте на скамеечку, пообщайтесь. Но храните себя. Мы сегодня слышали, что Господь Иисус Христос, будучи искушаем, да, не ожидал от Бога, что его ангелы будут держать, он говорит, не искушай Господа. Будем не искушать Господа, в том, чтобы дистанцию сохранять. Да, Господь хранит, милости Господь, но будем поступать разумно или благоразумно в этой ситуации. Надеемся, что в следующей неделе мы соберемся в 9.30 на немецкое служение, как это было сегодня. На русском мы придем в 11.30. Постарайтесь приходить ну, за 5-10 минут, чтобы, потому что нам надо помещение проветрить. Мы еще будем некоторое время э, все-таки по сокращенной программе, поэтому, пожалуйста, рассчитывайте пару песен, проповедь, э, пару песен, молитва. Благодаря Бог, Бог Господу, Бога нашего, будем идти в дома наши в следующее время. Хорошо, давайте встанем для заключительной молитвы. Что еще Бог Отец, благодарим за то, что Ты позволил нам, как собранию святых Твоих, собранию, которое принадлежит Сыну Твоему Иисусу Христу, а Он нам, Господь и Спаситель, Он есть глава над нами, а мы, как частица, частицы в теле Его приложим. Благодарим Тебя, Господи, за эту великую милость, что сегодня мы могли собраться не полностью как собрание, но части. и позволил нам, Господь, порадовавшись о Тебе, порадоваться друг о друге, и эту радость мы поднесем в следующие дни, потому что верим, Господи, чтобы на нашем жизненном пути нам не принадлежало Ты, однажды, взявший каждого из нас в руку свою, в могущественную руку, крепкую руку, из которой никто нас не может не похитить, если только сами остаемся в моем присутствии. И как сегодня мы слышали и Слово, которым Ты нас наставлял, чтобы нам, Господь, хотел дьяволу приближаясь к Тебе. Нет другого у нас, Господь, возможности, и на Себя мы не можем положиться, Господь, в Себе, мы не можем найти какие-то следующие силы, чтобы самостоятельное, против лукавого Но когда приближаемся к тебе последствия исполнения и практики Слова Твоего истинного, в Духе Святом следуя призыву, это желанию, которое Он формирует и в нас, Господи, тогда где этот лукавый, правда, убежит, потому что в свете Твоем, в присутствии Твоем, когда находимся, ему ли место быть там? Поэтому, Господи, просим, пусть все больше и больше, опять же, в Твоей благодати, благодати научающей, мы будем ведомы через все, что нам будет прилежать. Мы же Тебя, Господа нашего, за все благодарим, славим и величим. Просим Господь в следующей неделе, те, кто пойдут в работу, те, кто остаются дома, где бы мы в чем бы мы ни находились, смысливая Тебе, желанием угождать Тебе, чтобы нам жить пред Тобором. Благословить те служения, которые мы хотим далее совершать, это молитвенное служение утреннее через конференц-раунд, где мы можем, находясь на этой телефонной связи, вместе молиться, приступая Господь единовременно, а вот так вот, престолу слава благодати Тебе Твоей и возвеличить, ее, просить о устранении Царства Твоего и ходатайство друг от друга, молясь о нужном. Благослови, чтобы в четверг мы могли, Господи, собраться в миссии для разбора слова. Благослови, чтобы мы могли в пятницу, на вечернее молитвенное служение прийти. И если это позволяется, сделать это так, присутствуем лично. Мы благодарим Тебя за все благости и милости. И веруем, Господи, что в следующее время, как здесь говорится, потепление, послабление – что ты приведешь все к той норме, Господь, мы не говорим о всех тех мечтаниях человеческих, о а норм. где нам будет позволено едином временно, Господь, так вот собираться в собрание полным составом Господь и поклоняться Тебе, Богу нашему, как Богу Отцу, Сыну и Святому Духу. Тех, кто находится на удры болезни, Господь, или духовно ослабел, Господи, поддержи, а те, кто, может быть, Кому понравилось это э, отсутствие воскресенья богослужения, Господи, пожалуйста, убери это. Yes. Дай, Господь, чтобы мы о Тебе, возревновав, Господи, из любви, Господи, к Тебе, могли собираться здесь. Чтобы Ты, Господь, видел нас, чтущих Тебя, поклоняющихся Тебе, поселичивающих Тебя, живущих пред Тобою, Тобой живя, а тебе Бог наш за все честь, слава и хвала нашему Богу, Богу Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь. Аминь.